Этот салат получается не только диетическим, но еще и очень вкусным и полезным, так как главным его ингредиентом является печень и он не заправляется майонезом, подавать к столу его можно сразу же. Для приготовления диетического салата подойдет не только куриная печень, но и любая другая, к примеру, говяжья, свиная или индушиная, заправлять салат можно любым растительным маслом. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте ингредиенты. Нарежьте кубиками вареный картофель. Нарежьте аналогично половину свежего огурца и вареные куриные яйца. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите куриную печень и обжарьте ее в течение 7-10 минут. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Немного дайте остыть печени а затем нарежьте ее тоже кубиками. Выложите все нарезанные продукты в миску, не забудьте нарезать зеленый лук. Добавьте соль, перец черный молотый, влейте растительное масло, хорошо перемешайте салат. Диетический салат готов. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей нам понадобится картофель 1 штука яйцо куриное 2 штуки огурец свежий половина штуки соль по вкусу перец черный молотый по вкусу масло растительное 60 миллилитров 40 миллилитров для жарки 20 миллилитров для заправки салата лук зеленый по вкусу печень куриная 150 грамм количество порций 3 палец вверх или вниз Комментируйте, подписывайте. Приятного аппетита, приходите еще.